Пусть друзья устанут ждать, Сядут у огня, Выпьют горькое вино напомин души. Жди. И с ними заодно Выпить не спеши. Жди меня, И я вернусь Всем смертям назло. Кто не ждал меня, Тот пусть скажет повезло.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 Вездят постепи, только ветер будит провода, тускло свет. Слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, Как я хочу к ним прижаться сейчас. Расцеляет любимо. темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со Страшна, с ней не раз мы встречались в степи, вот и теперь надо мною.